Сегодня ночь уже совсем не та И не дави Золева на ухо про фитнес свой танец живота Сегодня видел я, как древняя старуха Пыталась в метро отдать кота Я подошел, ведь думал с голодухи Хотел рублей четыреста отдать Но видела бы ты глаза старухи Возьмите котика, мне скоро помирать в миру в были житейской круговерти внезапно наступила пустота. Старуха не своей боялась смерти, пыталась от нее спасти кота.